Погодняя поперла вверх, зацепила выше среднего. Кто не верит, что птица с космой летит? Вот, все в небе. О, вот, прошлогодняя поперла на игре в средний лед. идет Идёт и идёт. Давай, спускайся. Маночка. Эти Спускается. Эти тоже старую выпустил. Пометил. прошлогоднюю, Пусть чуть-чуть косточки разомнет перед выводным сезоном. Ух, красавица. Нравится мне, как она играет. Азартная. Азартная, прошлогодняя. Опа, молодец. Начала уже вспоминать. Чуть-чуть полетает и закроем. Ух, азартная какая. Смотри, а -а -а. Супер. Ух. Ах, молодец. Прошлогодняя. Ух. Все, подходят Ну вот, сегодня уже Побывали в точке Мухой походили вот Прошлогодняя спускается На гребле Устала Ну, считай Восемь месяцев закрытая была. Ну, расправляй крылышки. О. Молодец. Молодец. Начал вставать вот. Ну, молодцы Молодцы ух, ух, молодой сиреневый Как начинает Ух, как опулила. Красиво. Фух. На последних силах и потерла вверх. Фух. И потерла вверх. Сегодня она мне показала здесь. молодец молодцы молодцы Давай, давай, давай, кушать, кушать, кушать, кушать, кушать, кушать, кушать. Ай, ай ну что ты такая молодая, а молодочка? Ну что ты, все тебя вверх тянет. Тут тоже не может съесть ее, братец. А? Их жрать завёшь, а не в небо. А? давай давай давай давай давай давай о молодец догадалась давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай молодец давай давай давай давай давай давай давай давай давай прет ее вверх, и все. Давай, давай, давай, давай. давай. Ну, ой, ну что ты, а? тоже точно О, успела успела этот останется голодный наверное, а. пожрать и то не могут слететь а спокойно Давай, давай жрать. Жрать-то хочется. Как-то надо привыкать. Вот такая вот гриболапая молодежь. Давай, жрать. Слетай. Давай.